Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать про один замечательный сайт, называется он books 2 где вы можете зарабатывать для себя деньги, деньги на рекламу, чтобы подавать рекламу для продвижения, скажем так, своих видео, страничек ВКонтакте. Ну и что там у вас может быть разнообразное, вы сами можете здесь... Можно выполнять такие задания, как, например, просто зарегистрироваться где-то можно где-то посмотреть видео где-то вступить в группу если она там понравилась вам вообще разнообразные задания здесь получается много страниц с заданиями по много заданий на каждой странице я бы вам посоветовал конечно просмотреть задания и выбрать которые многоразовые которые можно выполнять каждый день чтобы чтобы для того, чтобы добавить их в избранные все, которые вам понравились, задания многоразовые, и выполнять их каждый день. Вот мои задания, которые я выполняю каждый день, это еще не все. Есть задания, которые стоят на проверке, которые требуют оплату. Это, видимо, я сегодня сделал вчера, когда. И они вот еще, получается, не оплатили мне их. Здесь можно также подавать свои какие-то объявления, задания, которые вы будете давать. Есть, существуют конкурсы. Сейчас вот, правда, нету никаких конкурсов на данный момент. Здесь выкладывают своих рефералов, продают. Можете покупать рефералов. От сайта здесь, получается, тоже конкурсы. Аукцион На аукционе они баллы продают или деньги на рекламный счет можно также купить. В общем, разнообразие большое. Здесь каждый час получается дают вам бонус. Бонус на ваш рейтинг. Всем спасибо за внимание. Если вам понравился этот сайт и вы хотите начинать зарабатывать, то ссылочка на этот сайт будет под видео. Спасибо. До скорых встреч.